Пубертат увидел мир Здравствуйте а? Да мы гуляемся здесь, гуляем Гуляем? Да. да Сейчас, все нормально Что такое там? Да он отдыхает, у него животик прихватило минимально Сейчас хуже прихватит Дядь, Давай. ты полегче с этими приколами Я не полегче, блядь, это военный завод Да понятно мы ну мы же нормально разговариваем, что ты голос повышаешь? Да, ты же видишь, что норм, нормальные люди. Сейчас все будет, ты не нервничай. Я нервничаю. Ну напрасно. Потому что каждые выходные вот такая хуйня. А? а, линии выходным, а? Угу. Он да. заряжен, предупреждает сразу. Ты полегче, слышишь, с этими приколами? Я полегче. Держи, держи себя в руках. Ты мне не указывай, что мне делать. Потому что последствия могут быть. Кто последствия? Вы и будете последствиями, что вы на охраняю объект попали. Пацаны, вы не шутите. не Пушечка, все дела, они занимаются. А что, за, что за модель? 9 метров уебет бля, так, что ты бля, будешь бояться. А как же от вас таких козлов охранять? А что козлов? А что, что мы козлы вбел? А пожалуй, все вы такие. Ну, ну почему? Вы приходите, говорите, мы поснимать, мы нихуя не трогаем. Ну, ну да, мы вреда не берем. причиняем Господа, никакого. Так, мы идем. же ничего не ломаем, Сейчас, не мы Ну извините. Типа, ну, Мне на это? похуй, понимаешь? Да нам Поним? тоже. Мы тоже на релаксе. Все идем. Идем, идем, идем, идем. Идем, Вася, идем сюда. Вася, идем сюда. Там и здесь выйдем сбоку. Сюда. Идем, идем, идем. Идем, Вася, иди сюда, идем. Там и там сбоку выйдем. Петляем. Идем, идем в пизду, слышишь, таким базаром. А, там я выйду без боку. <плес> тихо, тихо. Там и тоже не шутят. <плес> Дядь, поле... Не, полон не надо. Я <плес> говорю, не шутчу. <плес> поп... Ты нормально <плес> разговариваешь? <плес> да, это подожди, расслабься. Это военный завод, или да. не понимаете? что ты не направляешь? <плес> я не на Я тебе сказал, это военный завод. Да я же не спорю, еще. Ну, так куда Ну так ты не направляешь руки. Куда на ты рыбайся, я тебе сказал. Я тебе себе бошку прострелю, э, блядь, пиздец, э, я про буду прав. Простите, молодое, а вы кто? Я, я, я охранник. А покажите, просто документы. Сейчас пойдем. Мы нет, сейчас я, увидим. Покажите, пожалуйста, идете? ваши документы. Я тебе сказал, я тебе сейчас, сука, застрелю, блядь. Я имею право. Ты понимаешь это слово? Ты понимаешь это слово? Я сейчас застрелю, я буду прав. ]メ? А что за пушечка? Пушечка? Сейчас увидишь пушечка, когда ты в шраку влетишь. А все. покажите, что за модель. Я тебе покажу. Вы охранник или кто? Да. Покажите документы. Сейчас идем, идем я говорю, на, на проходную. проходную идем. Идем. Идем. Алло. Нет. Васильевна, подожди, я поймал тут четырех Нет. штук. Давай, Миша, скажи, хай бежит сюда. Поза первым Нет. цехом. Поза первым цехом. Алло. Блять, я не могу понять, что зло. походу просто типа блядь, пукалка ебаная. Слышишь, Идем, идем, идем, слышь, идем, идем за мной. Бежать, бежать. Да нахуй мне бежать, а что, мальчик, блядь, бегать тут, ебаная. Да я знаю, что у тебя приедут путь Ну да. А это Ладно, я думаю, что, короче, смотри, у нас, ну, петлять не будем, просто потусим, поснимаем прикольчик. А вы тут работаете, гуляете именно, да? Нет, мы не работаем, не гуляй. А как? Мы службу несем. А. Ты понимаешь? Та да. А? И, понимаешь? Как? И как она идет? Ну как? Вот такие дураки, как вы лазите. И все, больше никого нет. А что это мы дураки? Ну, вот подумай. Некоторые подходят, мы поснимать пришли. А. Развалин. А я тебе объясняю, это военный завод. Ты понимаешь? Тут что-то на оборонку идет. А -а -а. Ну, Он, а вдруг ты бомбу подложил там в или хер кто. Подумай сам. Чем это грозит. Что ты смеешься? Так а что плакать? Не, ну. А, идем памятник, посмотрим. А, а, вы знаете, что знаю. а тут подписано что вы, все. Вы, вы, вы, вы, это... Гуляемся. Вот чего у вас тянет сюда, а? Да а по, чего погулять именно по приколу. Ну, погулять, я понимаю, да все так говорят. Понимаете? Ну да. В интернете вычитали все, да ну, все. Ну это же не дела. Чего? Не дела, пацаны. А ч? Я же говорю, военный завод или вы не ну, понимаете? Да не, он уже не военный. Военный? Нет, тут уже в аренде. Да. Половина аренда, половина разрушена. Ну гарантий. Ну такая, шо. Военный да, он был 30 лет военный? назад. А вы, я об... охраняю, я а вы обычно как, сразу стреляете в людей посторонних? Нет. Два раза я тебе проду ага. Раз в воду, еще один вот. Воду. Потом в траку. А потом... Я тебе говорю, а, а много стерили. застреливали уже людей? А? Застреливали, много уже людей? Было. Парочку валили, да? Нормально. Ну не парочку, чуть больше, ну как раз. Здесь именно на территории? Да. Ах, кому-то его представляешь. Ей, Главное от этого мальчика не стрелять, а он нам еще нужен. Это большой человек с большой буквы. С какой? С. Это Сталин, что ли? А какой Сталин? Нет, Сталин с маленькой. Сусадин. Сусадин? Слушай, блядь, что вам сильно страшно? Нет, не меня хуя. Сердце ушло в пятки. Будет перестрел, Сань, ты арестован. Да я знаю, все. Понял? 10 год тюрьмы. Ага. Я думаю, что сегодня, блядь, десятки вот ты не делаешь. Ну так что, на бакатире Не, Вы понимаете, ты не одно. Такое. Там мы же на позитиве врываемся, что нам, блядь. Да я понимаю. О, кстати, охуенное панно вообще, зацени а какое. Просто... О, да. Охуенное, да. да нет, просто... А что, Ленина снесли уже? Давно. Нема, да. А что здесь у вас? Убежище есть типа. под цехом или нет? У ну, нас все есть. Башенька, а что смысл? в башенке со мной? Думаешь, я тебе буду рассказывать, где ну, в... Конечно, интересно. На работу приду сюда. это овчарки тренированные? Так что лучше быстро его быстрее, на проходу. Подожди, овчарки тренированные, аккуратно. Я их не могу успокоить. Не без намордников? Без наборников. О, бать, смотри, бать. Вася, дымяк отсюда. Так, убери. Вася, это овчарки тренированные, полегче. Давай, давай. Вперед! Майда! Майда! Майда! Майда, или что? Открывай, Валера, блин! Залетаем. Ну и что? Здрасте! Ну и что? Ну а что? А а а Сейчас Англия. вызывай в милицию! Ага, хорошо! А. Давай! Мы мне просто стрелять. Да, патрон, будьте отчитываться. Один раз. Дорога не прошлося, блядь. Чего ты смотришь? А куда мне смотреть? А? куда мне смотреть? Смотри, смотри сюда Ты что, нормально? тебя полицию. Давай, давай, вызывай, вызывай. Да давай, давай. Не трогай, не трогай. Слышишь? вот, Я Давай, вызывайте полицию. угол Не, Я, по-моему, на Я Матери горжусь, да ради бога, давай вызывай эту хочешь. И вызываем... Позови, что... Я тебе пожалуйста, Я тебе позвал. Я Ублялись просто. Еще а, раз что, воздуха, упал, потом а? жопу было. А? А Что-что? А ну, тя... так и было бы. В тюрьму псел. А? Думаешь, да. ну, да. там хорошо или А что я все Думаешь, там шо в тюрьму? Так ты писел, а а псел, дядька. Я сел? сел? Я тебе еще раз объясняю, я б Ну, посмотрим. Давай посмотрим. Давай. Сейчас я посмотрим. Фу! Мы каждый день ходим на разные заводы, мы настроили Киеве. Заводы осматриваем, кто как работает, как себя ведет, кто как оружием распоряжается. Мы каждый день на другом заводе. Не Да я не умнич, вы спросили ответить его, что вы хотели услышать. Не знаете, что резюме предприятия. Да, мы знаем, конечно. Ну как, это уже другой вопрос, в чем мы зашли? А что спросили бы, как мы зашли? Ну это уже другой тоже вопрос. Я же вижу, что мы каждый день ходим, посправляем к себе. А что в милиция Что? Не, что? не понял вопрос. Что в рюкзаках? Э -э оружие, наркотики, проститутки. Давай не поумничать? А я, по-моему, нормально с тобой разговариваю. Ну, сейчас мы с Орылой и покажем. Ну, с Орылой приедем покажем. Я, по-моему, разговариваю а, по с тобой нормально с тобой. Простите, а вы кто? Я начальник Армона. Покажите, пожалуйста, документы. А это какому слово они? А, ну так я не знаю, вы для меня сейчас посторонний человек. Извините. Просто. Пока да. да. а? а? вы не хотите видеть, А? Что вы снимаете? А? Что вы Ничего не снимаете. Все, спасибо. Простите за беспокойство. Все, Всего все доброго. Вы вы идите, делевать. подождите. Девушка сюда наведет. А. Вы куда-то летите? Вы не выйдете. Вы тем более вы? законы такие, как превязанные, вы не выходите. Не хорошо. хорошо. Камеры везде. Нет. Вы больше не будем. Вы нервничаете, попроще в следующий раз. А вы больше не пейте и пьяность с чуть-чуть, а да, потому что я не буду проверить. Да. Красиво, правда. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. да, прикольно. Цветочки все дела. Всего доброго, до свидания. Все, до свидания. А это такие штуки на машине. Шо, Вася, тупо, блядь, по хую. ты выходишь сухим из воды вообще, блядь, откуда угодно. И похуй всем, да? Через проходную открыли дверь Опа, Опа Вася Давай, дядь, счастливым все, все. Военный завод, дядя да. Похую тебя, да? Тебя, бля, никто не возьмет, Вася Пиздец Стреляли, блядь, в пубертат, а если бы он тебя ранил, прикинь? Капец, что-то было бы. Ибо Ибо. Так что можно трезвым работать, видите, что я вам скажу? Угу. И нормально, посмотришь, что с этого получится, с этого всего Блин! Спасибо, что досмотрели ролик, ролик до конца Вот так вот происходит наши серые серотониновые будни Так врываемся безнаказанно И снова выходим сухим из воды Ждите новую серию, скоро будет Спасибо, что остаетесь с нами, всех заебись Подписывайтесь на канал СУПЕРСУС Сус. Сегодня ворвались отрезовым Посмотрим, что с этого выйдет хорошо или плохо Вы расцените, потом уже как ролик выйдет Надо ну, мы заебись будет Вполне возможно так врываться пробовать иногда О, ответ О, нахую проедь Не выживу, не выживу Пуберсад, увидел мир Может ноги нахуй подвалишь Пуберсад, увидел мир У нас так проходит серый будни Пуберсад, увидел мир Боремся с бесами Пуберсад, увидел мир Выгоняем алкоголь с крови Пуберсад, Вс ⁇ заебись провели день.